Всем здорово и опять человек наступил на те же грабли, PandaSkins. Но предыдущий ролик у нас окупился, хоть и всего лишь на 22 тысячи рублей, но тем не менее. Сегодня деб меньше 40, потому что с предыдущего ролика у меня 2000 с копейками лежало. Как обычно промики, ссылочка на сайт в прикрепе. Ребят, вот э, немного и небольшое отступление. Сайт я не рекламирую, депозитить я вас сюда не прошу. Суть в том, что халява здесь реально без депозита. Я оставляю ссылку, потому что почитать реально комментарии ребята выводят. Вводят, причем не дешевые скины, есть и по сути. Ну, для кого как, ну, блин, халява 100 рублей без депозита, можно сразу вывести, это круто То есть я не прошу вас сюда депать, да, ссылка реферальная, да, если кто-то закидывает, мне идет процент Но это круто и это отдельный плюс, то что я хоть что-то с этого получаю По факту у вас халява без депа и я оставляю ссылочку, ну, чтобы, да, вы закрепились как мой реферал Но, тем не менее, блин, я промики в прикрепе не оставляю, я их показываю на ролике Ну, то есть, как бы, здесь вопрос в этом По поводу того пиш, БЛЯТЬ! Я думал, с первого кейса огненный змей, ну хуй с ним. По поводу того, пишут, что. Блять, еще и дюпнулось охуенно. Пишут, что сайт скам, хуям... Бля, можно порофлить, написать в комменты, типа, выбил три ножа, они не вводятся. Да, тебе ответят это админы. Ну, блять, говорить то, что сайт скам на полном серьезе глупо. То есть, я выводил там, по-моему, сотку я даже сайта выносил на киви, и мне все вывели. Я выводил огненный змей, мне также все вывели. И здесь это утверждать бред. Ну, то есть, сайт на самом деле неплохой. Да, есть косяки. Да, есть его предъява какого хуя гунгнир что. 76 тысяч. Немного непонятно. Ну как немного. Можно просто спрашивать админы. Вы что, блядь? Почему, когда тебе дропается Dell, ты не можешь его вывести. Плюс он стоит в районе 50 тысяч. Прямо с завода 70 тысяч Dell здесь стоит. Ну вот в этом вопрос. Есть такая ситуация. Обменник меняешь скины. И здесь актуальные цены в обменнике у них. Да. Но, блядь, вот вопрос, сука. Почему ты заходишь на кейс? Тут ДЛ за 70 тысяч, блядь. что за хуйня? И тебе его не выведут, потому что нет Dell за 70 кусков. В новом кейсе, блядь, ну окей, да. Они сделали закаленный Dell с нормальной ценой. Медуза. При, после их 138, то есть тут нормальные цены Блин, почему нельзя обновить цены на всех кейсах? Почему не дав на обновление, тут вопрос Но удобно то, что можно выводить сразу на кошелек И не дрочиться с продажи скинов Это классно, это определенно Но этим по факту одно из да, наверное, большой плюс, и меня это зацепило, что можно выводить сразу, блядь, охуенные скины на киви кошелек. Эмеральд, кстати, дракон, который, блядь, так же Вулкан, хоть нормальных денег стоит, за закалочка, блядь, заебись. 25к. А, я думал, мы охуенно окупились, но мы охуенно отсосали жирный писюн. А, ну окей, у нас на сайте минус, я как-то говорил 500-500, но по факту 400 тысяч где-то сейчас минус. Я на самом деле не помню просто, какой у меня минус, но он ни нихуя не маленький, вот то, что я прекрасно помню. И чтобы хорошо Заеби замазаться, нужно, ну, 1500, я думаю, вынести. Дадут, не дадут. Хуй знает, мы для этого ролики записываем, чтобы, блять, окупиться это знаешь, типа как с казиком азарт, но он, сука, не проходит. То есть у тебя в голове то, что, блять, а сайт должен выдать, ибо у меня охуенный минус. Ты знаешь, вот мне подписчики пишут в очень часто в личку: типа, блять, вот открой на моем аккаунте, там на кейс батли, на изидропе, на форсе, у меня тут такой минус. Бля, пацаны, вот у меня вот тут такой минус. Блять, откройте на моем аккаунте! Лор, блять! Ой, а хорошо. Вот это мы оставим. И это, скорее всего, на вывод пойдет. Блять, второй ролик, второй окуп нахуй. Я с панды охуеваю. То он не дает вообще, блять, то он выдает лор. Нож. Ну, я понял уже, как надо хуярить, рисковать особо я не хочу. Нахуй, оно мне не надо. Кстати, блять, в хорошем качестве. То есть, ну, тут видно по скинам, что они не убиты. И эмочка было бы прям, ну, сок. Прям сок, прям топ. 13 тысяч коллаж, заебись. Мы его продадим. А вот знаешь, у меня какой вопрос? Подожди, мины. Бля, вот даже, смотри, три мины, ты два раза клацаешь, и типа 100 тысяч нахуй. Четыре раза клацаешь, 100, 134. 10 мин, три раза это пизда, это. 4 стака, нахуй. А если 24 один раз въебать, ну миллионы. Вот самое прикольное, тут с ценами хочется как-то, ну, закинуть прям... Та денег? Ну, на самом деле не хочется, но... Ну, типа, прикинь, ебанует 15 хитов. Я просто немного не знаю таких цифр, я таких деньг, денег в руках ни разу не держал. Ну, тут, смотри, короче. Тут миллионы идут, тут миллиарды. Э, да, да, 255 миллиардов. Нахуй я не знаю, что это за ебаный пиздец, ну типа, ну, как-то так. Что там, что с ценами, блядь? Тут Dragon Lore за 70 тысяч, то ебать. Лор просто. Можно, конечно, вывести. Блин, ну <смех> хочется, конечно, попробовать как-то сделать в минах, типа вот такие дорогие скины. Ну ладно. Но это нужно офигеть, каким большим депом делать. Так, ну Керч мы то сразу продадим, чтобы уже не было соблазна это все сливать. Плюс все-таки я себя сейчас хоть как-то начала контролировать. Но на панде огромный минус. Это как-то нужно бэкать, поэтому я себя стараюсь держать в узде. Так, я еще раз проверю номер на всякий случай. Так, продать за деньги. Все, отлично. Короче, 15к. В принципе, можно поформить снежинки. Я не знаю, как это будет, но вот эти вот кейсы они на самом деле. Бля, ну, они. Я не особо видел, чтобы они выдавали, поэтому... А, не знаю, сколько будет идти вывод послед, Ну, типа, мне не последнее время Мне на самом деле приходит очень быстро Может идти долго, поэтому я не знаю Как он придет, я обязательно покажу И если Егор забудет ставить это в этот ролик То покажу в следующем, без проблем Чтобы просто ко мне у вас уже не было никаких вопросов Что там пришли, не пришли Ну вот единственная проблема, нет денег То есть 2 300 остается, да, вот такая проблема у половины России Я сейчас не знаю, что делать Просто по той причине, что реально бабок нету а, Хотелось бы, конечно, нафармить каким-то боком уровень ну блин, это очень долго. Мне нужен 19 уровень. Подожди, а по опыту сколько мне надо? Мне надо до хера тут 9999. 9, 9, 9. Я ебнусь так копить. Попробуем вот эти вот кейсы их покрутить. Может, все-таки нож какой-нибудь Хуй с ним. Так. Премиум мы это все. Яблоки не получили. Яблочный ролл. 17 тысяч у нас есть. Ну давай с 9 как круто. может какой-нибудь талон выпадет. Или Crimson V было бы, кажется, заебись, честно говоря. Сейчас хоть как-то минус мы восстановили на сайте. То есть этот ролик по факту, X2 предыдущий ролик, здесь, конечно, больше, чем X2 в разы. Но, тем не менее, предыдущий ролик тоже Что-то в районе 50 вывели, там, по-моему, 30 был деп Ну и как бы кайф Хоть какой-то реально плюс сейчас начинает появляться На этом все, я просто не хочу сливать деньги уже Просто сейчас выносим панду на киви кошелек Всем спасибо, это был Человек Всем пока